Всем привет-привет! Снова хищные машины! Третья часть и мы продолжаем! У нас сейчас не прохождение, а соревнование. Будет у нас соревноваться танкоминатор и костыль. 33 уровень. В принципе, я скажу, что уровень не слишком сложный. Я его уже много раз проходил. Как бы я обещал, что костыля прокачаю на максимум. Ну, здесь я деньги и зарабатывал, в принципе. Вот, э, кто хочет заработать денежек, и вы уже дошли до 33 уровня, ребят, хороший вариант для того, чтобы подзаработать. Ну, а пока едем, вот так вот кувыркаемся на нашем танкоминаторе. Вперед-назад, э, если честно, непонятно мне до конца его управление, он как не валяшка, катается туда-сюда. И, э, ну, не знаю, как-то он интересное, в общем, мне управление... А вам как? Ну вот в целом, ну, согласны вы со мной или не согласны? В общем, едем, вертолет, ух ты, ух ты, даже к лучшему, что нас остановили, потому что если попасть в тот огонек, будет печально. Давайте переждем, сейчас он, о, перелетели, все. В огонь лучше не попадать, ракеты тоже очень-очень-очень-очень сильные и, наверное, отбирают жизни побольше, чем любая машина. Именно поэтому с этим вертолетом лучше не шутить. Это не шутки, как с предыдущими, с маленькими бомбочками. Э, вообще детские лепят по сравнению с этими бомбами. Ну а пока едем. Все у нас хорошо, жизни. У нас щитов очень много. Ой-ой-ой, колемся, колемся, жизни тают. Э, ну что, разгон и все отлично. Взяли жизни, пополнились. Распили. Иначе чуть не распили. Видели, какая ситуация интересная получилась. Мы разбили автобус, и она стан второй чуть не разбил. Вот он второй вертолет, про который я говорил. Это вообще детский лепет, как по мне, по сравнению с бомбами, которые бросает военный вертолет. БТР нас чуть не столкнул. Видите, бомбочки попадали, БТР нас ударила жизни потратили ну, ну сколько там? Нет, даже 20% бонусных не потратили, там, процентов 18, наверное, было потрачено, а может даже и меньше. А, ну, я к тому, что броня настолько сильная, и те бомбочки нам особо не страшны. В отличие от бомб, больших бомб авиационных, которые сбрасывает, сбрасывает военный вертолет. Он, конечно, серьезный. Вот, уже, уже очень много кристалликов у нас собирали. И, и, и, и ребята, кстати, как вы думаете? Вот напишите в комментариях, пока еще не смотрели вторую часть э, про костыля, кто же выиграет в этом выпуске. До этого у нас один-1, по-моему, если я не ошибаюсь. Один раз выиграл танк один раз выиграл костыль в соревнованиях. А вот интересно, что будет. что будет сегодня? тоже кого. Ваши предположения, пожалуйста, в комментариях и посмотрим, сбудется они. Только честно пишите. Пишите то, что думаете, и как бы посмотрим, кто угадает. Кто первый угадает, попадет в следующий выпуск. Вот. Сделаем вот так вот. Только по честному пишите. А то начнется сейчас перематывание до конца и быстро... Ааа, я-я-я-я заговорился и разбился. Ну, в общем, танкоминатор у нас до конца не доехал. Уже интересно. То есть у костыля есть преимущество перед контаминатором. Сейчас мы быстренько попадем в гараж. Там э, сделаем небольшие махинации. Какие махинации мы будем делать? Ну, костыль у нас еще не прокачан. Денежек немножко заработал. Прокачать не успел. Давайте вместе быстро сейчас с вами это сделаем. Э, к сожалению, не знаю почему, но вот не могу я возвращаться. Стрелочку назад э, у меня почему-то почему не возвращает. Вот. Э, жизни полные. Полные жизни. Ну, броня, так сказать, у нас полнючая. Сейчас нитро улучшу, насколько сможем. И... Ну, все, что <толкнул> осталось. 259 кристаллов. Ничего мы не купим. Еще надо на 3 улучшалки заработать. Ну, ничего. Все впереди. С ближайшим выпуском э, я думаю, успею набрать кристаллов и... И покажу вам, как же у меня будет красиво выглядеть костыль на максимальных улучшалках. Ну, а пока... Костыль вперед, давай погнали и надеемся на то, что ты проедешь как можно больше. Ну, надеемся на то, что ты проедешь вообще до конца и естественно выиграешь. А там посмотрим, ребята уже папа по написывали в комментариях свою точку зрения. А, у Костыля такой рога интересные и, и, и вот эта нижняя, я не, не знаю как даже сказать нижняя челюсть такая. Отличается немножко. Прикольно так сделали, если честно, устрашающе так для противников. А, еще, кстати, ребят, заметили, в костыле спереди магнит висит, а когда во время столкновения у него рок появляется. Заметили, магнит исчезает, а рок появляется а -а -а! костыль разбился. Ну что ж, танкаминатор выиграл. Все, пальцы вверх, пишите комментарии. Пока-пока.